Легенда гласит, что где-то спрятан могущественный волшебный бриллиант. Да. Он у меня. И каждое полнолуние он исполняет одно любое желание. Нам не постаровется, если не успеем найти сокровище. Да, снова окажемся у него крайне. Волшебный бриллиант. Глянем, глянем. <связать> Похоже, здесь уже кто-то побывал. Да! <связать> Слышишь, малек? Меня зовут Марко. Марко, малек. <связать> Держи, Тимора. <связать> кто-то же должен знать, где этот камень в бухте Луна. Что? Ты? О чем вы вообще? Угу. Взять его! На помощь! Я спасу тебя, Пинки! Кого зовут они, молодые Юморей? злодей. Не робей! Вероника, осторожнее со своими желаниями, дитя. Что бы ты загадала, чтобы это путешествие не кончалось. вместе ненадолго тебя раскроют и вышвырнут за борт. вот она и так нам в джакузи плескаться на свежем воздухе просто кайф. что-то не хочется прошли мы все калипы стоп стать на яхер есть с бриллиантом вы погали бы так много что ничего хочу ноги длиннее. и как же он сбежал Заряжайте большую пушку! Найдем за кровища, мы врагов огонь! Найдем за кровища, мы врагов кровыский яд! Что с тобой? Каналия Капитан Соблизубка!